А? Не а может быть. Кто это? Чужое, отдай его мне. Знаешь, что бывает, когда соединяются добро и зло? Сила нерона, любые врата творяют. Ты видно, хочешь проверить это на себе? А это я расскажу тебе. Ты сам слышишь, сам придешь ко мне. Я заставлю тебя это сделать. Я с богами совет держу. Ничтожество! Я сотру тебя в порошок! Смотри, как бы всех вас не сжег огонь перрона.